Украинских пленных принуждают отправиться воевать вместе с ЧВК, с тем самым российским ЧВК. Об этом сообщает глава фонда Русидящая Ольга Романова. В городе Горловка на оккупированной Донецкой области. Пленным предлагают подписать отказ от обмена ради свидания с родственниками. К тому же предлагают некое гипотетическое помилование. Свидания, как пишет Романова, действительно организовывают, однако после этого пленным выдают российский паспорт и продолжают держать в колонии, где вручают мобилизационную повестку с правом выбора ЧВК. То есть ты выбираешь из трех ЧВК. Это или группа Вагнера, или батальон имени Богдана Хмельницкого, или некий партизанский отряд Кавпака. Ни о каком помиловании речи, конечно же, не идет. Поговорим об этом, о ситуации в Горловке, и о уникальной совершенно ситуации с украинскими военнопленными, среди которых есть, видимо, и гражданские лица. С Ольгой Романовой, главой фонда сидящая. Оль, здравствуйте. Добрый день. Надо сказать, что вот эти вещи все продолжаются. У нас каждый день есть сообщения уже из российских зон, куда сгоняли, сгоняют, продолжают сгонять из Херсона осужденных и неосужденных захваченных в период оккупации, свежащих в СИЗО. Их 3400 человек и 2500 тех, кто уже сидели, и уже в России. Они на территории Ордло, им предлагают то же самое. Мы знаем об этом из ИК-19, это поселок Суровики на Волгоградской области. И вот сегодня с утра пришло сообщение из ИК-5, это Краснодарский край. В ВК-5 содержится порядка 200 осужденных, перемещенных из Херсона. Им всем предлагают подписать заявление на получение российского гражданства и присоединиться к Вагнеру. В общем, все то же самое. То есть, судя по всему, Вагнер исчерпал какие-то свои возможности по вербовке обычных заключенных. И сейчас с особым цинизмом украинские граждан вербуют воевать в Украину. — Оль, а расскажите, пожалуйста, про Горловку. Что там происходило? И вот вы писали о том, что это военнопленные, которым организуют сначала встречи с родственниками. Как это вообще все происходит? Что это за ситуация? Кто это все делает? Это тоже вагнеровцы организуют в Горловке? — ну, вы знаете, не только, не только вагнеровцы. Горловке это уже местная инициатива. Мы получили где-то с месяца назад первые сообщения из Горловки. И там были вот такие подробности. Там было понятно, что в Горловку берут берут заключенных из близлежащих колоний и заключенных из печально знаменитой Еленовки и вербуют как раз для этих двух соединений, для батальона имени Богдана Хмельницкого и для партизанского отряда имени Ковпака. А, это что, местное... а что это за соединение? Вот мы знаем про Вагнера, а вот про Ковпака я не слышала, например. Примерно частные военные компании. Они в основном состоят из заключенных, которые были схвачены на местах или уже сидели в так называемых ДНР, ЛНР. И к ним прибывают еще и какие-то гражданские лица, ну, не нашедшие себя в каких-то вооруженных формированиях, там по жизни и так далее. Ими командуют отряды, отряды собираются в Донецке, ими командуют какие-то местные донецкие полевые командиры, и это такое, это очень похоже на отряд Сомали под командованием Гиви. Помните, в 2014 год были такие вот вооруженные формирования в ДНР ЛНР. Сейчас примерно то же самое, только в основном там воюют и приходят воевать, вербуют туда заключенных, которые сидят там на местах, на территории Ордлу. Действительно ли заключенные добровольно соглашаются там воевать? Или это какое-то принуждение? Ну, вы знаете, я много слышу о принуждении, но мы пока его не видим. Принуждение есть, но совершенно там по-другому поводу. Воевать, к сожалению, к сожалению, хотят все. И это такое, знаете, такая грань инфантильного инфантильного очень поведения. Люди не понимают, что идет настоящая война, что там льется настоящая кровь. И они считают, что они захотели, извербовались, захотели, поехали. Расхотели, вернулись. Нет. Оказывается, вдруг нет. Вдруг оказывается, что нет, и... Сейчас все обсуждают э, интервью этого печально знаменитого заключенного, бывшего Андрея Медведева, э, который поехал э, с вербованным в ЧВК «Вагнер» воевать. Там ему разонравилось. Он приехал э, в Россию, обратился в правительство. Мы хорошо ему знаем. Это наш клиент. Это наш клиент руси, сидящий, многолетний, э, сирота, э, который привык так, так жить. Мы много лет за ним наблюдаем, много лет пытались ему помочь. Он считает, вот так же, как и большинство заключенных, что он делает то, что он хочет делать. Дальше, какие-то добрые люди или правительство ему помогут? Но речь идет же все-таки о заключенных, которые раньше сидели на территории Украины, граждане Украины. И это все-таки немножко другая ситуация. Им дают российские паспорта, они хотят эти российские паспорта? Они их добровольно берут? Или это какое-то условие? Ты становишься гражданом России, тогда, возможно, ты окажешься на свободе? Другая ситуация у людей, которые попали э, в тюрьмы и в колонии во время оккупации. Потому что они попали э, за за борьбу с оккупантами. И я всегда это говорю, буду говорить, если они меня услышат или передайте, пожалуйста, не надо сейчас говорить российским властям, за что вас взяли. Говорите, что вы сидите за кражу, там, за все, что угодно, за переход в улицу в неположенном месте. Не надо. А, а В общем, мир-то заключенных, он довольно сильно одинаковый. И я вас уверяю, что люди, которые очень соскучились по родным, которые очень соскучились по, там, по маме, по жене, там не видели детей, они за свидания готовы подписать всю. И это очень серьезный аргумент. И сейчас группа украинских правозащитников вместе с группой российских правозащитников будут обращаться в ООН, в международные организации, потому что вербовка, конечно, украинских заключенных таким образом под давлением, и насильное вручение, это насильное вручение российских паспортов, конечно, противоречит всем Международным конвенциям. Все заключенные, которые идут воевать, как я понимаю, они в результате соблазняются помилованием, которое должно произойти в финале, что вот они окажутся в вне, вне очереди на свободе. Что происходит с этими помилованиями? Действительно ли есть уже те, которые оказались на свободе благодаря войне? Это совершенно неизвестно, потому что мы видели эти бумаги, которые называются помиловками, да? но к помилованию это не имеет никакого отношения, по крайней мере, к до сих пор существующему механизму помилования в Российской Федерации. Этот механизм он никак не соблюден. Вполне возможно, что этот механизм секретно изменен или с секретным указом каким-то образом подписан, но мы об этом не знаем, никакой юрист об этом не знает. И ничего подобного не происходит. Помилование – это по-прежнему прерогатива президента, и только президента, и больше никого. И именем, собственно, президента пригожин забирает, не забирает, он нанимает это наемничество, военное наемничество, запрещенное в России из зон людей, и рассказывает, что их помиловали. Мы знаем, что есть концепция, и приписывают ее авторству Сергею Кириенко, Зам. главы администрации ну, по внутренней политике мы все это знаем по поводу того, что ни один заключенный не должен вернуться в Россию, если все остаться на оккупированных территориях и выполнять функцию, похожую на то, которую выполняли беглые крестьяне и начинающиеся казачество не знаю, там, в 17 веке на рубежах России, вот как появилась крепость Грозной, там и так далее. И так далее. То есть это лихие люди, получившие некое прощение, при условии, что они не возвращаются в Москву, а укрепляют рубежи страны. И вот очень похоже на, на это, что заключенные, может быть, останутся на свободе, если они вообще выживут в боях. Но при условии, если они не вернутся в Россию, где, собственно, их никто не ждет, и дядя человек еще в Россию не вернутся. А как вы оцениваете, есть ли уже вот эти вот подразделения украинских заключенных, которые вынуждены взяли российские паспорта и воюют после свои, против своих же сограждан-украинцев? Но, к сожалению, батальоны Богдана Хмельницкого и партизанский отряд имени Ковпака, к сожалению, эти подразделения существуют. К сожалению, так. И э, для меня важный вопрос. А что же в СИН? Но ну, все-таки это огромная структура, замкнутая со своими, э, очень понятийная, со своей какой-то иерархией и жизнью, и вот в нее вторгается Пригожин – Берет оттуда заключенных, привозит туда заключенных, манипулирует помилованиями и так далее. То есть нарушает все функционирование этой, этой конструкции. Как вообще во всене? Там не начались еще внутренние, внутренние сопротивления, какие-то бунты сотрудников, не знаю, иерархические иерархическое сопротивление? Это прекрасный вопрос. Вы знаете, я специально открыла сообщение совсем недавнее, позавчерашнее, вчерашнее. Значит, уходит в отставку на Урале большой генерал по фамилии Лымарь. Он начальник пермского УФСИН, самый главный пермский тюремщик. И вот он рассказывает, он уходит в отставку, как здорово вообще-то все устроено. И, конечно, спрашивают про вербовку чувака Вагнер. И он говорит, нет, никакого Вагнера не существует, никакой вербовки нет. Он уходит уже в отставку. Он уже уходит в отставку. А как же сократилось количество заключенных? Это потому что мы права человека соблюдаем, что суды хорошо работают. А как же, а как же вот погибшие, вот, которому уже там доски приделаны в школах, что вот он, вот Олей Герой похоронен. Он говорит, а я про это я ничего не знаю. Ничего про это не знаю. А... Вот, вот так. Не, <служие> <служие> <служие> вот, но вот, так. как это может быть? Ну, то есть, это <служие> как? они закрывают глаза, чтобы не расстраиваться, что ли? <сих> <сих> я не понимаю. Видимо, да, вот посмотрите это сообщение, которое поразило вообще всех э, перских журналистов и нас всех, кто прочитал это сообщение. Э, мне прислал перский мемориал, что я бы на это дело. Вот этот генерал Лымарь выходит в отставку, огромная пресс-конференция. Вот он говорит, нет, нет, ну что? Ни, нет, никакой ни, ни войны не существует, никаких заключенных там нет. Я не ехать, я, не моя, все у нас отлично. Все как зайки сидят на лавочках. но и кто хочет, того переводят в Ростовский УФСИН. Все, больше ничего. Это потрясающе совершенно. То есть это, это какой-то альтернативный выход из ситуации, который мне просто в голову не приходил. Спасибо большое.